В фондах научной библиотеки Казанского федерального университета хранится коллекция новогодних открыток. Об истории не только. Смотрите далее. Новый год невозможно представить без поздравительных открыток. Если сейчас их можно найти в каждом магазине, то во времена Великой Отечественной войны они были не так широко распространены. Самая ранняя открытка, хранящаяся в научной библиотеке имени Николая Лобачевского, датируется 1944 годом. В те времена мало кто занимался коллекционированием. Большинство открыток, если сохранилось, то уже подписаны со штампами, печатями почтовых ведомств. Такие вот э, открытки, да, они были очень популярны в этот период. Не случайно на обороте их э, здесь есть э, и э, стихи, э, напечатанные от имени детей своим папам, да, как вот так сказать, можно было еще не умея читать и писать ребятам, написать своим родителям, своим э, папам на фронт, подписать просто свое имя, например, да, или даже фамилию. На изображениях отсутствует символ Рождества, ведь Новый год в советское время был исключительно светским праздником. Могут встречаться символы СССР – серп молот, красные флаги. Все, что выпускалось на территории Советского Союза, приходило к нам в библиотеку до 1956 года, и поэтому, конечно, это не подписанные открытки. Большая часть открыток у нас именно из фонда профессора-античника, как мы его называем, да, Аркадия Семеновича Шуфмана, который, конечно, был зачинателем да, такой античной школы. Очень много учеников у нас сейчас, большой интерес к этому фонду. Будучи античником, профессор Казанского университета Аркадий Шофман вел активную переписку не только научную, но и дружескую. В его фонде сохранились новогодние открытки 1950-х-80-х годов от друзей и коллег. По словам Эльмира Мирхановой, уникальность советских открытых в том, что на рисунках изображали успешное завершение трудового года. Отметим, что в позднесоветские годы был всего один праздничный день 1 января. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Sechs. <musik>